вас, представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы с вами будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни, вернее, какие сферы вашей жизни будут наиболее активны в период прохождения Венеры по знаку Зодиака Рак. Это будет период со 2 по 26 июня. Именно в это время Венера будет гулять по вашему символическому Третьему Дому. Третий Дом у вас связан с короткими поездками, короткими путешествиями, с договорами. И можно сказать, что ваше умение договариваться в этот период оно будет наиболее ценно. Вы будете наиболее талантливы в этот период. Вы сможете проявить себя во всей красе, поскольку Венера способствует мягкости, чуткости, внимательности, заботе. Вы сможете, знаете, как-то вот надавить на правильные нотки и понять, что чувствует другой человек, что ему необходимо отдать для того, чтобы ну, дать в разговоре для того, чтобы его повернуть в свою сторону. Также эта Венера располагает к семейности, к каким-то традициям, к желанию проводить время со своими родными близкими. Это прекрасное время для того, чтобы укрепить свои взаимоотношения, расстать точки над «и». Тем более, что этому будет способствовать ретроградный Меркурий, который уже начался с 30 мая и будет двигаться ретроградно до 23 июня. После 23-го начнет разворачиваться в директное положение, и ваши дела, те, которые пристопорятся немножечко на этом периоде, они снова начнут набирать обороты. Вот, но ну, а Венера, она будет вам помогать. Тем более, что это знак водной водной стихии, она вам очень близка. Что еще? Здесь ситуация такая. С чем мы, в принципе, входим в, Вы входите в этот период. Вы входите на коридоре затмений. Приближается солнечное затмение, которое состоится 10 июня. И будет очень хорошо. Если вы посмотрели мое предыдущее видео по поводу затмения, как его нужно провести и на кого оно повлияет максимально. Но желательно до 10 числа быть максимально осторожными и не предпринимать никаких кардинальных действий, особенно в сфере финансового, поскольку это затмение будет проходить в знаке Зодиака, Близнецы. Что еще у нас интересного? Ну и тем более, что здесь у вас по дому денег будет идти ретроградный Меркурий, то есть все ваши дела, ваши договоренности, они могут слетать. Вот вам казалось бы уже все удалось, договорились, и в какой-то момент вы встречаетесь, и оказалось, что все, все ваши слова были напрасными. Важно, чтобы вы поняли, что это такое время, оно временное короткая и слава богу ненадолго ну хорошо чем же вам тогда заняться куда вам направить свои усилия для того чтобы этот период прошел для вас максимально эффективно с пользой так для удобства я разметила все дома которые у вас будут задействованы значит, один из наиболее важных аспектов это будет со 2 по 7 июня формироваться трин между Венерой в доме коротких поездок, договоров к Юпитеру в доме друзей, ну и взаимоотношений с коллективами. Смотрите, здесь будет создаваться благоприятная ситуация для отдыха, для каких-то возможно совместных действий. Также будет благоприятная работа с коллективами, возможно получение каких-либо дорогих подарков. Возможно, совместные поездки, приятное времяпровождение, ну в общем-то какая-то личная выгода от сотрудничества, возможно даже возникновение любовных взаимоотношений. Но все же хочу обратить ваше внимание, что Меркурий ретроградный, и если вы человека знали давно и в это время просто посмотрели на него по-другому, то да, ваши взаимоотношения могут измениться и быть достаточно крепкими и серьезными. А если вы только что познакомились, то здесь, конечно же, развитие отношений идет под большим вопросом. Ну, следующий этап у нас это с 11 числа. С 11 у нас Марс входит в ваш дом семьи. Ну и недвижимости. То есть ваша деятельность в этих сферах активизируется. Может быть, кто-то будет занят взаимодействием со своими родными и близкими, кто-то захочет вложиться в недвижимость. Значит, смотрите, для отдыха до, 29, до, до 23 июня период благоприятен, а вот для каких-либо крупных вложений, ну не очень хорошо. Зато прекрасное время для того, чтобы возобновить ремонт, если кто-то его делал. Ну, закончить ранее начатое, скажем так. Тем более, что ваша карьера, скорее всего, немножечко притормозится, и могут быть либо недовольства в сфере карьеры, либо, ну, будет как-то... Дела двигаться с пробуксовкой, потому что Сатурн с 23 мая стал ретроградным и будет пребывать в таком состоянии до 11 октября. А Сатурн находится у вас в доме карьеры, и он как раз отвечает за нее. Поэтому такая вот... Ситуация складывается, но ничего, можно направить свою активность в нечто другое. С 12 по 15 Венера будет находиться в прекрасном аспекте, в секстиле к Урану. Уран в вашем первом доме. Я думаю, что это прекрасное время для того, чтобы производить впечатление на окружающих, для того, чтобы... Вообще, самые идеальные ближайшие три недели, это для того, чтобы поехать и отдохнуть. Вот реально, если у вас будет получаться, ну, все равно ничем нельзя особо новым заниматься. Но, тем не менее, для отдыха это будет шикарнейший период. Если вы будете что-то доделать старое, тоже легко будет получаться. Вы будете очень активны, будете, знаете, такие, ну, милашки. Вы будете располагать к себе, очень дружелюбные будете. И вам очень легко в этот период будет завязывать какие-либо знакомства, производить впечатление на себя. Вы обязательно этим воспользуйтесь. Далее, с 17 по 22 у нас еще образуется прекрасный аспект от Венеры к Нептуну в вашем же 11 доме. Ну, сам Бог велел. Здесь у вас прям двойной такой позитивный удар от Венеры к Юпитеру. Не удар, а вспышка. Аспект к Юпитеру и к Нептуну от Венеры. И оба этих аспекта, они дают склонность к, знаете, такому близкому душевному единению со своим дружеским окружением и с работой в большом коллективе. Ну, я бы сказала так, кто занят, например, в кинематографе, то это тоже ваше время. Ну, или каким-либо образом связан с телевидением. Кстати, сюда также еще подходит работа в медицине, занятие творческой деятельности. Дальние поездки, путешествия, да, могут быть тоже. Теперь с 23-го Меркурий наконец-то пойдет прямо. То есть ваши денежные дела начнут улучшаться. Произойдет облегчение в материальной сфере. Но но обратите внимание на период двадцатого, двадцать Венера будет образовывать напряженный аспект. К Плутону, а Плутон ваш находится в зоне дальних поездок и путешествий. Я бы сказала так, что если есть возможность перенести какие-либо поездки, то вот как раз период 20-24 он не очень хорош. Но вот этих буквально несколько дней они неблагоприятны для подписания договоров для покупки автотранспорта. Сказала так, что период с 20 по 24 неблагоприятен для начала чего-то нового по темам дальних стран, путешествий и коротких поездок. Ну, обратите на это внимание. Еще, что у нас 24-го произойдет полнолуние. Полнолуние также будет в знаке Зодиака Козерог в вашем девятом доме. Ну, в общем-то, 20-24 просто постарайтесь посидеть спокойненько, заниматься чем-то привычным. Ничего нового не начинать. И ничего кардинального не предпринимайте едешь дальше будешь ну а теперь давайте перейдем к просмотру вашей вашей ситуации на ближайших три недели на картах таро смотрите я в этот раз решила рассмотреть две основные сферы жизни и основной совет для вас на ближайший период. Значит, смотрим вашу работу. По работе у вас сразу же первое выпало. Это отшельник. Отшельник часто говорит о том, что человек желает уйти в отпуск или желает работать ну, сам на себя. Уточнение. Здесь выпал король кубков. Это мужчина, связанный с водной стихией. Возможно еще ситуация, что здесь у вас есть человек как партнер, или вы зависите от руководителя, который относится к водной стихии, это рак, скорпион. Ну и по соседней карте коса здесь нарисована видите, сбор урожая, то есть человек ну, возможно вы с этим человеком сотрудничаете, активно работаете и либо же ваша работа будет от него зависеть, но здесь есть еще одна карта, которая указывает на то, что действовать нужно быстро и принимать очень быстрое решение здесь деньги, вопрос связанный с деньгами, еще может быть если вам поступит в этот период предложение, поменять работу или посотрудничать, это не очень хороший период, принимать это соглашаться можете потерять на этом, лучше подождите до 23 июня теперь по любви любовь ну, здесь очень хорошая карта иерофант она обычно показывает настроенность нас в семью на семейные ценности, хотя здесь такая картинка, как видите, она такая не очень. Ай-ай, вот она такая немножко бесстыжая. Но в своем традиционном значении она все-таки означает стремление к семье, к традиционным семейным узам и к сближению со своим партнером. Плюс рядышком троечка воды, это говорит о том, что вы со своим партнером. Будете ну, буквально проникать друг в друга. Будет полная такая эмоциональная наполненность, гармония в ваших взаимоотношениях. Вот данные карты не показали отношения, которые уже сложились, которые есть на сегодняшний момент. Но здесь есть еще такое присутствие. Для тех, у кого человек связан с чужой культурой, который не, одно, который не наш, скажем так, или не относится к вам, ну, не является с вами одной культуры, то есть вы разные, вы друг для друга иностранцы, имеете разный менталитет, то здесь могут быть сложности во взаимоотношениях, некоторое напряжение присутствовать. Ну что ж, я могу сказать, что э, это э, ретроградный Меркурий даст вам шанс как раз наладить ваши взаимоотношения и растаять все над и прийти к соглашению хорошо, давайте спрошу будет ли у вас до конца месяца может быть кому-то интересно новое знакомство будет ли у тельцов новое знакомство до конца месяца ну все-таки будет там еще последняя неделя благоприятно но четверочка воды она все-таки чаще показывает что мы привыкли к своему старому болотцу и не стремимся пока из него вылазить хорошо Главный совет для вас. Ну, здесь отшельник, он, кстати, повторился в первом раскладе, в первых, в первых картах, которыми мы смотрели вашу работу. Как правило, отшельник, он стремится к уединению, стремится к отдыху, он больше погружен в себя, в свои собственные чувства, в свои собственные переживания. Тем более при уточняющей карте внутренний голос. Вам здесь дается совет, знаете, больше прислушиваться к себе, к своей интуиции, чем кому-либо другому. И еще здесь есть карта, указывающая на сильное привязанность к прошлому, ну вот как раз прошлые традиции, наверное, это будут ваши главные темы в ближайших трех недель. Ну что ж, на сегодня все, хочу поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, спасибо, что вы меня смотрите, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующих периодах.